качественного приема передачи информации, то есть это телепатически можно передавать информацию, раскрытию возможностей человека, материализации мыслей, гармонизации биоризма всего организма, активации экстрасенсорных способностей, запуску механизмов самовосстановления и саморегуляции, раскрытию личностного потенциала для воплощения и реализации идей.